Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Как из самых простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, приготовить супер десерт. Для этого нужно сливочное масло растопить и засыпать в него муку. Соединить эти два ингредиента до получения вот такого комка теста. Дальше есть два способа. Я заливаю все молоко сразу и венчиком, разбивая все комки, довожу смесь до полной однородности. Второй метод – добавлять молоко постепенно, постоянно помешивая, пока не закончится все молоко и не получится тот же результат. Крем начинает завариваться и постепенно загустевать, самое время его подсластить. Сахар можно заменить сгущенкой, получается еще вкуснее. Для баланса немного соли и экстракт ванили по желанию. Как только крем достаточно прогрелся, отправляем его в отдельную посуду остывать. Я наполняю им общую форму и индивидуальную. Накрываю пленкой в контакт и оставляю. А сейчас приготовим заливку к этому десерту. Немного кукурузного крахмала развести холодной водой и отставить в сторону. В сковороду или сотейник насыпать сахар. На среднем огне дать ему расплавиться, иногда встряхивая посуду. В полученную карамель залить немного холодной воды, соединить до однородного состояния, а затем залить воду с крахмалом. Если застывшая карамель не совсем разошлась в воде, она обязательно растает в крахмальной смеси. Главное мешать без устали до образования жидкой, тягучей и однородной карамели. Заливать эту карамель на крем можно практически сразу. А вот прежде чем пробовать десерт, лучше дать ей немного остыть. Примерно 30 минут в холодильнике достаточно, чтобы дегустировать замечательно вкусный и простой десерт. Пробуйте, готовьте, делитесь рецептом с друзьями, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и объянтур.